Здравствуйте, меня зовут Анатолий Кохан, я инженер, по... и я хотел бы провести небольшое занятие по социальному образованию. Дело в том, что, чтобы вы не изучали, какую бы специальность, какой бы предмет, вместе с тем, что вы изучаете сам предмет, Значит, вы получаете определенную социальную ответственность. Да? Значит, ну, например, что делать можно, что делать нельзя, что делать хорошо, что делать плохо, там, ну, вот такие вот вещи. Да? Вот. Но значит, если взять разницу западной и российской наукой и значит, западного образования и нашего, то у нас в российской науке и в российском образовании мы не увидим таких предметов, как, допустим, социальная психология вот, или институциональная инженерия. Значит, ее, кстати, пробовали преподавать в высшей школе экономики, но как бы мы прекратили это делать. Значит... Ну, инженерии и социальной Инжен... инженерии. Вот. А это такие достаточно, как бы, прогрессивные и нужные вещи, причем не как науки, а как, ну, они нужны в быту, они нужны для того, чтобы у вас были определенные успехи в работе. И они дают возможность сориентироваться, значит, в этом непростом социальном пространстве, да? Ну, я вижу, вы все студенты, да? Но, значит, у вас у всех есть родители, есть взрослые, как бы знакомые, есть даже старые, и наверняка многие из них не знают наизусть уголовный, допустим, кодекс, но никогда не сидели в тюрьме. Знаете, да? Такое же бывает. А зададим вопрос себе, почему? Как это вообще случилось? Вот. Дело в том, что у значит, законов есть определенные, скажем так, идеи, согласно которых они пишутся. Понимаете, да? И если человек значит, обладает теми, элемен... то есть если его понятия совпадают с теми идеями, которые заложены в основу законов, да, тогда как бы все получается у него хорошо. Если нет, то наверняка среди ваших сверстников, особенно молодых людей, да, Значит, вы знаете тех людей, которые как бы э, сидят ни за что, хотя поступали по совести, за правду там еще что-нибудь, да. Вот. Но как бы э, ну, что-то не сработало, по закону оказалось немножко иначе. Знаете, да? То есть э, вот о чем я хотел бы на сегодняшний день рассказать. Да. Ну, Первое, что мне хотелось вам донести, да, это значит, такое понятие, как власть. Да? Если мы откроем значит, сборник мировых слухов, Википедию, Ну, почему слухов? Потому что статьи туда размещаются. Для того, чтобы туда разместить какую-то информацию, надо показать ссылки, где вы это взяли, там новую цитируемость и прочее. И только тогда вы можете ее там разместить, и она будет подтвержденной. И... Вот. Значит, понятно, что если вы, скажем так, новый Эйнштейн, да, и вы что-то написали, как, как, бы, как бы ценной эта информация не была, она в Википедию не попадет. Вот. Э, так вот, э, если мы откроем, <coughs> да, очень интересный момент, э, страницы э, значит, на разных языках, они не переводятся. То есть, э, э, то есть одно и то же понятие может быть в русскоязычной, э, на русскоязычной странице, на англоязычной странице, на китайской, там, на японской, там, ну и там. Да, к сожалению, вот мне до сих пор непонятно, почему этот самый... А вот никто не знает, узбекские страницы есть вообще в Википедии? проверяем. Ну... <с> Возможно. <с> Возможно, да. Вот. Я, значит, ну попал в такую ситуацию, да, что мне надо было сказать несколько слов гражданину Узбекистана, ну, я просто не знал, как это сделать, а он а вот не знал, как меня понять на русском. да? Я взял Google переводчик, и там был узбекский. Я скажу, он меня не понял. Потом, когда я показал все, что мне перевел Google переводчик, значит, узбеку, который умеет говорить по-русски, он долго смеялся. Вот. Значит, если вы откроете русскоязычную страницу, власть, да? Там будет написано, что власть – это способность одного человека навязать свою волю там, или заставить что-то сделать другого человека. Ну, вроде бы там. Кто с этим не согласен? Не Видите, да? нет. А вот э, английская, английская аудитория э, вообще как бы имеет совершенно другое мнение по этому поводу. Да? Вот, э, если мы попробуем найти э, значит, понятие власть в английском языке. Ну, во-первых, вот такого перевода как бы нету. То есть, значит, ну просто есть такие слова, которые есть в одном языке, и которых нет в другом языке. Вот. Для значит, обозначения чего-то похожего на то, что обозначает в русском языке власть, используется слово power. Ну, вы понимаете, что это сила, и что это немножко не о том, да, и вообще, чтобы, значит, как бы что-то такое похожее на власть, это social power, да, и там есть, значит, пять основ этой власти, да, значит, и я скажу, что они правильные, действительно так работают, да, Значит, и там речь идет о том, какое влияние один человек оказывает на другого человека, да, и чем он, как бы, чем он пользуется. Да. Вот. И вы увидите, оказывается, что значит, властью может являться красивая одежда. Да. Ваш внешний вид, да. девушки прекрасно знают, да, что это такое где надо улыбнуться, и как бы и все. Вот. И, и, и как бы должностные инструкции могут быть забыты, да? вот. значит, к власти относятся, значит, ваша ваши ваше знание, вот. к власти относятся также, значит, должностное положение, но опять, здесь очень большое, надо делать большую такую сноску. Да? Дело в том, что когда мы понимаем должностное положение кого-то, например, губернатора, да, мы понимаем, что он может, или, допустим, нашего президента, что он может с командовать кому-то что-то, и там, ну, и вот это типа его власть. Да? Нет, там речь идет о другом, там речь идет о статусе. Просто человек, который занимает определенное место, Другие люди, значит, кому-то на не плевать, да? но кто-то к нему будет относиться уважительно, понимаете, да, или задавать вопросы, которые там, ну, там, попытаться решить что-то, что, -то, что как бы касается тех или иных его компетенций. Потому что это, это тоже власть, понимаете, да? Вот. Ну то есть там вот эти вещи коррупционные, они не рассматриваются вообще. То есть, а потом вы увидите, там внизу будет написано, что значит, вообще насилие, насилие, некоторые считают, что вот именно прямое насилие, да, оно тоже относится к власти. И действительно, насилие можно заставить человека что-то сделать. Но это неэффективный инструмент понимаете да дело в том что когда вы заставляете человека что-то сделать э, насильно то есть вы можете ему его заставить допустим там копать лопатой там, понимаете, да? там, или допустим перенести кирпич там, из одного места в другой но зачем понимаете, да ведь для того чтобы выполнить такую простую работу для нее в общем то человек и не нужен. Да? То есть для этого можно использовать технику там еще что-то. А от человека надо получить результаты его разумной деятельности, знаете, да? Если вы, значит, вот позиция многих наших начальников, ведь вы поймите, еще совсем недавно вы этого не помните, но начальник ходил по кабинету и диктовал машинистке. Я сам тоже это делал и она там что-то писала, да. значит, да. так, там, там это, это, это, это, она печатает, да, формулируешь, да, ну, значит, надо, правда, имело, надо было иметь это немножко в голове, потому что перепечатывать долго, вот, значит, если человек использует своих подчиненных, да, для того, чтобы, значит носить свой портфель понимаете да там ну или значит выполнять какие-то значит обязанности которые связаны ну не обязанности а что-то связано именно с его собственным функционалом как человека да это просто неправильная организованная социальная структура даже вот такая маленькая Значит, вы все молодые люди, у вас или есть, или скоро появятся семьи, там, или когда-нибудь там, ну, во всяком случае, вы всегда будете иметь отношение как бы, к детям, да? Значит, если вы нанимаете домработницу, вашего ребенка воспитывает домработница, понимаете, да? И он и он уже сделан, у ее шаблоном, понимаете, да? Вот. Вы можете ему дать там свое положение, связи какие-то, еще что-то, но в понятиях он будет уже другой, понимаете, да? Это неправильно организованная социальная структура самим человеком, да? Вот. Значит, вот приблизительно так, да? <связь> так вот, на самом деле власть это способность человека значит, противостоять стихии и вызовам времени. Это вот одно из таких как бы определений, их на самом деле много. Оно мне больше всего нравится значит, Причем под стихией следует понимать реальные природные процессы. Понимаете? Да. Это не значит, что он должен жить где-то под елкой, в каком-то лесу и прочее. Все в мире, вот в материальном мире ничего не существует против законов природы. Просто ничего. Там задают такой философский вопрос. Типа, а где же истина, там, мы ее как бы не знаем. Да вот она, понимаете, да? Вот она как бы она вокруг с нами, она можете пощупать себя. Вот. Значит, другое дело, что мы ее просто знаем только на настолько, насколько мы смогли ее ощупать. Да? или какими-то другими инструментами посмотреть, что же это делать, что же это такое на самом деле и как это можно использовать. Вот. Значит, человеком, кем бы он ни был, на самом деле управляет исключительно его собственный разум. Даже кем бы. Вот, многие люди, они даже не понимают свои обязанности, свой, свой статус там, и так далее, да, его назначают там чиновником там, или он избирается, да. Значит, но он начинает использовать вот это вот служебное свое положение настолько, насколько у него хватает собственных мозгов. Понимаете, да? То есть, А что я должен делать? Так, Значит, ну вот цари, например, жили хорошо, плевали в потолок и, и все их слушались, да? Это неправда. Это такое же стрёмное место, понимаете, да? Там только засни, быстро, это да найдутся. Вот. В этом отношении очень значит, интересно высказывание Николая I, а это была как раз вот эта ситуация, когда значит, вот с этими декабристами там и так далее, да, значит, царь Александр имел двух сыновей, Константин старшего и Николая помладше. Ну, Константин, значит.. Константин уехал в Польшу, значит, ну, Польша тогда тоже была частью Российской империи, ну, в общем, вот, и Александр, значит, решил изменить, ну, и, и как бы, ну, понятно, это же семья, они общаются, да, тот, этот самый, и тот, ну, говорит, я не хочу быть писарем, мне в Польше хорошо здесь так, да. вот, вот и значит Александр вызвал этого Николая I. значит, а Николай первый, понимаете, да, это ну великий князь, да, значит, у него жена там, да, значит, и он не престолонаследник, его ожидает счастливая жизнь, ну, так, ну, понимаете, да, то есть это, ну, по статусу все, да. Вот. Он называет Николая Первого супругой и говорит свое решение о том, что он решил оставить престол Николая Первому. Николай Первый по этому поводу писал, что когда он это услышал, земля под его ногами разверзлась и он потерял всякую надежду вообще на что-нибудь хорошее в своей жизни. Хотя он ожидал, ну и рассчитывал на такую счастливую, такую, ну понимаете, да, счастливую, хорошую, одну эту такую. Да, да, да, да, да, да. Ну он же все-таки понимал, что такое, То есть на самом деле. Да. Ну дальше дальше была тоже интересная история. Дело в том, что несмотря на то, что он, он, он не стал исполнять желание своего отца, да? Значит, и когда он умер, ну вот это вот, ну, там не завещание, там оно по-другому называлось, да, он оставил указание открыть вот это вот, как бы, вот этот пакет, прежде присяг там и так далее, то есть сразу после его смерти. Так вот, когда умер, значит, Александр, Николай I зная, что написано в этом пакете, первый принес присягу Константину своему брату. Значит, он там командовал каким-то там вооруженным подразделением тоже. И когда открыли этот пакет, говорю, ему сказали, что же ты делаешь, он говорит, давайте все присягу меня. и Россия сначала присягнула ему, Константину. Константин не стал возвращаться из Польши в Россию. И тут началось, да, то есть, ну когда два наследника пинают друг другу корону, понимаете, да? Вот. значит, и один и вот одну, одна из нельзя сказать, что это единственная причина появления викаристов, да? Это было, значит, устранить устранить безвластие, понимаете, да? И только когда он уже, как бы Николай понял, что сейчас его просто как бы всего лишь отда, тогда он решил все-таки трон вот, забрать. Вот. Значит, ну а почему я так сказал про декабристов, что это была не единственная причина, потому что э, на самом деле, э, значит, вот. Э, э, ну, скажем так, социальные отношения в других странах, в той же Европе, они уже ушли вперед, уже там не было крепостного права. Но ну, что такое крепостное право, да? У тебя есть имущество, понимаете, да? Вот, человек должен следить за своим имуществом, иначе не, не будет этого имущества, да. А это имущество, допустим, там, крестьянин, да, а он, ну, как бы. А если его использовать как лопату, понимаете, да, без мозгов да, то, значит, ему сказали, иди там, спаши, он спахал, иди посей, да. Чего-то хозяин не взошло, понимаете, да. Наверное, ни погода, ни урожай, и так далее. Да. Вот. То есть, значит, вот этот вот момент никто ведь не хотел освободить крестьян и так далее, освободить именно как вот из каких-то из каких-то гуманитарных соображений из-за того, что значит, к ему плохо, относится его, это, ну понимаете, да? Вот. А просто значит, речь шла о более эффективных социальных системах. Да? Потому что когда если вы получаете какую-то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 когда они все, извините меня за выражение, под разными предлогами профукали, их еще и кормить. И только ради чего? Ради того, чтобы можно было кого-нибудь избить. на это перебор. <свят> <свят> вот. То есть, значит, вот такие они, как бы, социальные отношения. Значит, если мы... Да, социальные отношения меняются, да? Они, то есть, здесь получается такая интересная ситуация: мир меняется, не меняясь, да? Значит, он действительно не меняется, и как бы законы, они какие были, они такие и есть, да. Другой вопрос, что мы их как бы не знаем или знаем ограниченно, да? И надо правильно их применять, то есть. Если вот этот вот закон для этого, значит, для этого вы применяете, понимаете? Да? Когда вы переносите его на другую область, вы должны понимать, что это надо проверить, что это ваша фантазия, а не так просто, как бы включил в розетку и... Вот. Значит, чем меняется мир? Да? Нашими знаниями. Нашими технологиями, которые мы используем на сегодняшний день. Мы изменяем свою собственную жизнь и жизнь каждого человека. Ну, я приведу вам пример отличия, допустим, да, И а все это тянет за собой, значит, изменение права. Но, но это даже не такого права, как, скажем так, именно буквоедского права, да? А значит, в некотором смысле даже значит, то есть его можно называть либо справедливостью. Но обычно это, кстати, к сожалению, у нас это не используется в Министерстве образования, да? Значит, то есть, если вы откроете устав какого-нибудь зарубежного колледжа, вы увидите там, что Материалы не должны... преподаваемые материалы не должны противоречить здравому смыслу. В Министерстве образования Российской Федерации такой формулировки нет. Понимаете, да? В принципе, да, зато есть какие-то инструкции, какие-то учебники, понимаете, да, переписаны один из другого с многочисленными ошибками, да. и самое главное, они недействительны, потому что они были написаны когда-то давно, вот еще раз я опять к этому примеру вернусь, который я еще не рассказал, да. Значит, как заселяли. То есть э, какое-то время назад, да, в той же как бы э, во времена этой царской России, да, когда там дороги были там, где значит, этот, э, телега проехала, да, там и дорога. Почему там дорога? Да потому что там проехать можно. Э, вот, э, в этом. А рядом там такие условия как бы э, э, рельефа. Да и растительности и прочего, что там просто нельзя проехать, там дороги нету. Вот. А, как расселяли людей? Да. Взяли мужиков, баб, дали им там этот самое, ну, немножко там топор, немножко зерна и отправили в себя. Лежать на следующий год. Их бы стоят. Они там живут, все хорошо. Понимаете, да? Поле возделано. Ну, если меня про таким образом в Сибирь с топором, да, значит, я бы, наверное, помер. Да. Но это, это, это наши предки. Они, они не такие уже далекие предки. да. Это, ну, там, дедушка, прадедушка какой-нибудь, понимаете? да, это самое. Вот, они, человеческий организм адаптируется к, к условиям окружающей среды и к, к своему как бы, образу жизни. И о чем? О том, что они могли себя обеспечить природными ресурсами. Понимаете, да? На сегодняшний день значит, вот, развитие, такое развитие значит городов, инфраструктур, значит, технологий, оно не позволяет человеку значит, прокормить себя, обеспечить свое собственное существование за счет окружающей среды. Почему? Потому что он пользуется этими технологиями. Вот. Ну, он, он, он, он изменяется и физиологически. Значит.. Вы же Дарвина проходили теорию, да? Я правильно понимаю, да? Вот. А, ну, те, кто помладше, еще учатся в школе, да, они не все проходят Дарвину, вижу. И, например, как выясняется, значит, на наследственность больше всего влияет образ жизни предыдущего поколения. Если возьмете кабана, посадите его в хлеб, будете его хорошо кормить, да, он перестанет быть кабаном. Он, значит, в следующих поколениях они станут слабенькими, толстенькими, розовенькими, жирными, такими, вы понимаете, да? Вот. И совсем похожи на наших свиней, Понимаете, да? вот. то есть э, образ жизни предыдущего поколения, значит, э, существеннее влия всего влияет на, э, значит наследство, да, на на следующее поколение, вот. э, ну я не говорю уже там о э, за борьба за существование там, естественно, отбор Значит, отдельная песня «Борьба за существование», Да, она такая, как бы, очень интересный момент с борьбой за существование. То есть, если раньше было с кем бороться, да, то и сейчас, да. На самом деле... правильно занимался было правильно сказали, да. Вы сказали слово «охота», да. а не сказали «сосед». Разница, понимаете, да, да, да, да, пригодится. Вот, вот, вот, понимаете, да. Значит, просто здесь такие, на самом деле человек борется с силами природы, но он не, это не борьба, понимаете, да. На самом деле мы пытаемся гармонизировать свое существование, то есть, значит сделать его значит, вот, с применением наших знаний как бы таким комфортным, лояльным для себя. Понимаете, да? То есть вот, значит, ну, поскольку мы не можем изменить закон природы, да, то значит, давайте не использовать технологии которые с ними находятся прямо там вот в, конфрон... в какой-то конфронтации. Да? Вот. Значит, вы очень э, правильно заметили, да, значит, и, э, почему, к чему вообще все это сказывается? Значит, из-за того, что для своей жизни мы сегодня используем только то, что сделано другими людьми, а это именно так. Даже если вы что-то захотите изготавливать, понимаете, да. Люди, да вы все равно будете пользоваться, значит, какими-то компонентами, значит, но ну, и а полученного напрямую из прода, да? Вот, поэтому самым ценным вы опять очень правильно заметили является именно сосед, который сделал вот это вот, что вы вставили себе во что-то там и сделали что-то следующее, понимаете, да? Вот. А некоторые товарищи это не понимают, да, и как бы, в общем это, ну, вот, и здесь и возникает как бы серьезный социальный конфликт, и за что в конечном итоге как бы, там и в тюрьму сажают, и не берут на работу, значит, и, и просто говорят, чтобы я здесь этого товарища больше не делаю. Да. Значит, это основной момент, да, что современное общество значит строится с учетом этого принципа да? значит и и и эти принципы как бы они вы знаете то есть они находятся на этапе изменений на этапе изменений к сожалению не все то есть мы пользуемся как бы пока ортодоксальными значит документами которые были написаны до нас да? значит но они уже не действуют, приходится поступать по понятиям, то есть, ну, что, ну, так же нельзя, да, давайте вот так вот, да, ну, давайте будем менять. Ну, в общем, вот, э, то есть такая динамика, она как бы происходит. Но э, основное в этой динамике связано именно с тем, что э, на сегодняшний день э, самое ценное для другого человека, для каждого из нас, являются другие люди. Да. ну, хорошо, да, а да. потому что вы то, что то, что вы делаете, да? значит то, что вы используете в своей работе, сделано другими людьми. Поэтому, Конечно, хорошо. Но вы же одеты. Растите ее, я согласился. Но кто эти другие люди? Понимаете, да? Опять, да, значит, когнитивное искажение коммунизма. Значит, почему так не любят коммунистов и так далее? Говорят, вот эти коммуниаки. там. Оказалось бы, что они вроде там. Все, все для всех там дружбу жевачка там правильно да. Я говорю не о самом, как бы то, что ведь я говорю об идеях коммунизма, а не о том, что уже у нас был коммунизм, Ну давайте рассмотрим основную концепцию, которая положена в коммунизм. Это от каждого по способностям каждому по потребностям. Это Но человек не рождается при рождении. Рождается, ну, простите, за выражение меня, хомячок. Понимаете, да? Если, если его посадить, если он будет жить в будке, да, то он станет чем-то похожим на собаку. Понимаете, да? У человека изначально нет ни способностей, непотребностей, потребностей, кроме естественных надобностей. Нет, но есть какие-то заложенные. Если их не развивать... То... Правильно. Правильно. Правильно. Оно может заложено. Это знаете, когда... Вот этот самый, да, истинный мироздание, оно где-то внутри этого стола. Понимаете, да? Ну, блин, где? Нет, если человек там, допустим, лет 20 прожил в лесу, да, вообще никогда да, не видел да, людей, да. и вообще практически... Я, не я хочу вам сказать, не даже не больше, есть закон необратимости эволюции. Если вас один раз обманули, или вы что-то там делаете неправильно, или как-то вы э, прожили там год или какое-то время, это останется в вас на всю последующую жизнь. Понимаете, да? И, то есть и вообще в жизни вообще ничего исправить нельзя. Может просто сделать новое что-то. Да. Ну вот взять и откатить назад, исправить и чтобы этого не было. Это, это, это как бы это когнитивное искажение, которое прививается Сбербанком. Значит, на этом э, возне, застрахуйте свою, э, свое здоровье. Понимаете, да? Значит, вы, вы, вы, вы этот самый купили страховку Сбербанке, теперь можете идти и пить сколько хотите. Там вашей печи ничего не угрожает, у вас есть страховой пояс. Понимаете, да? Ну это же глупость. Вот. То есть, значит, и вот это вот... Человека, оказывается, надо воспитать и научить для того, чтобы он стал человеком полноценным. А это значит, он должен получить современные знания. Знаете, да? Вот. И... А коммунисты зараза об этом. У нас лучшее образование было в Советском Союзе, умение. Ну, да, конечно, да, значит, генетика продажная девка империализма и лженаука кибернетика тоже были, понимаете, да? Вот. Так что, значит, если взять такие, такую область, например, как надо думать, да, ну вот просто, там, как надо думать вообще, ну вот стратегия, да? Вы увидите, что значит, последний, кто об этом писал, был Сократ. Но что же он писал? Он же, он, он, он, он как бы, он писал о знаниях. Но под знаниями-то он понимал, где чувак спрятал ключи от квартиры, где деньги лежат. Понимаете, да? И метод его, на самом деле, кстати, слово иродия придумал именно он, значит, сводится к тому, значит, чтобы как, задавая такие ненавязчивые вопросы, значит, у человека все-таки выведать, значит, этот самый, куда он спрятал эти ну и еще что-то, понимаете, да? Вот. И что это вообще <соспросы> к знаниям никакого отношения не имеет. Понимаете, да? Почему я говорю, что вот это все старое там, да, вот это было старое хорошее, новое плохое, ничего подобного. Оно старое, но хорошее, но, к сожалению, не все пригодное в том виде, в котором нужно его использовать сейчас. Вот, значит, ну, в общем-то, вот это сегодня у нас Пасха, да? Завтра. Завтра, да, да. Значит, у нас 14.07, можем прекратить или продолжить. Да, вот продолжим. Да. Можно еще. Да, можно, да. Да, да, да. да. да. Хорошо. Продолжение. Вот. Продолжение Один человек скажет. Чуть-чуть все скажут, Вот. Значит, Следующее, значит, почему же не было на эту тему работ после Сократа, да? значит, это объяснимо. Дело в том, что в 50-х годах, на самом деле, работы продолжались, да? вот, но, они прода... но все, что мы делаем, мы делаем в, в том, как мы это в себе представляем. Есть, да? Надо понимать, что Значит, ну вот по классификации наук, да, по западной классификации наук, это коммунисты, кстати, придумали, что это физика, это химия, как бы это там математика, она не имеет никакого отношения к биологии. Понимаете, да? Разделение наук придумано действительно коммунистами для того, чтобы ну, сказать, у нас идеи правильные. Да? А, ну, да, там, генетика, что там? Ну, это же другая наука. Понимаете, да? Она же в другом. На самом деле, значит, предмет для изучения, он один. По западной классификации существует только одна наука, которая, кстати говоря, называется не наука, а почему-то философия. Это тоже вопрос. Значит, которая внутри которой содержатся все остальные. И все остальные науки эти значит, имеют свое физическое значение, начиная там от астрономии там и кончая, значит, и биологии, и социологии, даже все, все там. Да. Есть одна особая часть, которая называется формальной наукой. Это на самом деле математика. Это метод исследования вот этой вот как бы ну, э, того, что есть. Понимаете, да? То есть э, наука всегда изучает то, что есть. Ну, потому что оно так как бы, да. Значит, и значит, значит, и. И когда мы когда же вступает математика здесь, да, то есть вот мы там берем, и описываем, значит, цветочек, такой-то, я увидел, так-то выглядит, так-то, ну там мы то же самое в социологии, там, понимаете, да. Значит, когда вступает математика, когда мы говорим допустим что, да? Ну, то есть, когда вы сказали, допустим, это мы сразу раз отрезали, второй раз, допустим, еще, вот так вот, да. Вот. И, э, и тогда внутри этого уже истина становится истиной, там как бы вот, ну, потому что это э, как бы такая игра, на самом деле это не так, <laughs> то есть это модель. Да? То есть э, значит, э, математика работает исключительно с моделями, и каждая модель имеет свой физический смысл. Значит, если кому-то интересно, ну, теорию относительности вы все изучали, наверное, да? да? Молчание знак согласия, я понимаю. Вот. Значит, значит, вот часто мы говорим одно, мы предположили что-то одно. А э, когда написали на формулу, да, формула, написали что-то другое. Но нам так показалось. Да? Это вот, кстати, это очень э, характерно для теории относительности, да, когда, значит, у, у, у которой э, на, на самом деле она достаточно такая, э, достаточно компактная, да? и достаточно ясная, но в связи с тем, что э, существует... Разница в, в понятийном аппарате, который излагается, да, и формула, да, значит, э в результате э получается там, возможность попасть в будущее, там, прошлое и так далее. Да. То есть, ну, я объясню вам, Смысл такой, что когда Эйнштейн писал свою теорию, да, он написал формулу для, э значит, для термодинамики, но он никогда не говорил что он предположил, что весь мир состоит из эфира. Но он написал это в формуле, понимаете, да? Вот. И он там поделил на ноль, да, это самое. И, и, и, и, и тем самым, значит, значит обозначил этот эфир во всем, во всем пространстве как бы с одинаковыми свойствами. И, да, и действительно в этой формуле есть такое, что невозможно скорость, больше скорости света. Да. Более того, он даже, э, значит, э, как бы его формула говорит о том, что все в этом мире движется со скоростью света. Но мы не улетаем с вами в разные стороны, только потому что то, что движется со скоростью света у нас, оно, ещё, оно может двигаться по кругу, понимаете, да? И тогда относительно другого оставаться на месте. Вот. А, значит, И тогда получается так, что если кто-то пошел в эту сторону со скоростью света, то в эту сторону тоже можно пройти со скоростью света. Да? Но берем теперь между ними и меряем скорость. Оказывается, получилось две скорости света. я да? говорит, нет, я же сказал, что больше одной быть не может. Понимаете, да? И все. И вся теория разваливается, и получается такая выбора. -то... Да. Да. То есть это разница в написании математического аппарата и его логического погнитивного представления. Значит, аналогичные вещи они существуют не только у Эйнштейна, но и во многих вещах. И самое главное, они существуют в мозгу человека. Это, да? Что же у нас как бы не так с мозгом? Да? Дело в том, что значит, мы воспринимаем друг друга. Да? Вот, вот, например, это же черного цвета, да? Ну, вообще, как бы, да. ну похоже на черный, да? да? Ну, и вот это тут стулья черного цвета. Но я уверяю вас, мы же разные люди, да? и на самом деле, так если по большому счету сказать, нам не принадлежит даже то, что внутри нашей кожи. Ну, можете возражать, скажете, это моя да, но теперь прикажите ей, чтобы она не болела, когда вы пьете алкоголь. Нет, ну это нужно быть заядлым алкашом, чтобы тебя болеют печень. Беда, да. Прикажи зубу, что чтобы он да? не болел. Да. Не знаю, когда пью не нормально все. Я достаточно много, кстати. Мы с тебя радуем. Но, короче, речь идет о том, что. Да, второй вопрос, да. У кого-то чего-то болело ведь кроме этого в теле, да? Все болело. Все болело. А какой орган чувства это? Мозг. Мозг. Мозга нету в перечне органов и, чувств. Это, допустим, почему зуб больше всего, это, когда болит больше всего, нет, кажется, что он нет, больше всего или вы, вы совершенно правильно сказали. Да. Только вот мы сейчас разбираем вы такую, такую вещь. Мы говорим, что человек воспринимает да. все через органы чувств. Ну, это да, же наука, да. да, да, да. И, и перечисляем там зрение, осязание, там обоняние, слух, там вкус, вестибулярный аппарат. За вопрос о печени, какое оно чувство? Понимаете, а да? А врачи говорят, это симптоматические боли, что да? Такое? Да. Вообще. А потом оказывается, что человек слышит не ухом, понимаете, да? А мозгом, понимаете, да? Вот, вот совершенно правильно, да? Вы, вы понимаете, да? Значит, и на самом деле и на самом деле, да, у него это, он сам один вот такой орган чувств, понимаете, да, Причем, который получает, значит, то есть мы получаем как бы ассоциации, значит, постоянно, да, И мы их сравниваем, значит, с того момента, когда мы помним только, понимаете, да, когда родились, вот по сегодняшний день, на что это похоже, на что это похоже, что случилось, да, это самое. Значит, как, как это, ну, где эта модель? то ну, ну, вообще, ну, да. И черным мы считаем, мы по-разному видим, у нас разный организм. Да? Но черным мы считаем что-то, все вот это. Потому что кому-то мама, кому-то другому, там этот самый, там тетенька, дяденька показал на что-то похожее и сказал, это черное. И даже если вы его видите зеленым или там неизвестно чем. Вы это просто будете то говорить, это чего? И, Знаете, да? и... Ну. и так, так вот через эту вот реальность, которая, она, а она одна есть, понимаете, да? Вот мы начинаем этот самый, мы начинаем понимать друг друга. Именно через внешнюю среду. Значит, э, э, ну здесь возникает, говорит, о, у животных черно-белое зрение. Согласен. Правильно. Я вот скажу вам больше того, что англичане, Не в больше, чем... да, англичане, англичане, это... англичане, англичане, да? Они видят даже как бы, по сути, более даже ярче. Чем... Да, я бы сказал, что наше зрение точно неправильное, потому что мы можем что-то разобрать на телевизоре. Понимаете, да, вообще... в Испании, там вообще, же ты. По сути, как алболитные. я знаю, даже вот, мы просто видим там, а именно на самом деле это вообще можно даже сказать, ну, немного даже ярче. Просто мы так распознаем человеческий глаз. Обкурилась, а я понял. Товарищи, да? Значит, значит, обратиться опять к этим тупым ученым, да, значит, митохондрии есть в каждой клетке человеческого организма. Митохондрия это такая капсула, где находится вирус. Да. Причем как бы, значит, ну, то есть он искусственно выращивается. Да. Значит, вот, митохондриальные клетки, значит, именно как одна клетка, одна митохондрия целиком, да, они существуют только на сетчатке глаза. И вот это вот народное тело значит, с этой заключенное в, этот, в эту капсулу да, значит, начинает корчиться под действием света. Понимаете? да и потому как он хочется, мы определяем что же он типа увидел да? вот, значит э, э, существует э, э, достаточно много э, видов дельтанизма у людей да? но я думаю что не только у людей вот. и, и значит э, у нас совершенно как бы вот то что мы видим. Да? И вообще то, что мы чувствуем, это не предмет, это совокупность -то предмета и нашего инструмента. Понимаете, да? То есть если вам повстает другой глаз, вы будете видеть по-другому. Понимаете, да? А если... Да, да, да, да. Мне просто понравилось ваше желание кому-то ставить глаза. Я просто да, сказала да. свое мнение, я никому это не внушаю. Да, да, да. Я никому не внушаю. Я не призываю, я не сказал это такое мнение. мои жесты. Правильно, да. Правильные жесты, все правильно, потому что самое главное, чтобы один человек понимал другого, и поэтому мы используем мимику и все Значит, Но это касается не только зрения, это касается чего угодно, это касается вообще всего. Понимаете, да? Значит, и, э, э, и мы должны это, это должен каждый знать, понимаете, да? Потому что э, когда, э, э, ну вот, э, например, два человека, да, даже вот сестры близнецы, да, рисуют значит, э, художницы, да, да и он дает краски и картину говорит, копию нарисуйте, копию, да, они рисуют, копии отличаются одна от другой. Да? Причем каждый из них да, утверждает, что ее копия больше похожа на оригинал. Мы говорим, Хорошо, теперь берем аудиторию, да? И оказывается, аудитория делится тоже на две части. Одна говорит, у этой более похожа на оригинал, а это а у другой более похоже на оригинал. Да? То есть мы, у нас действительно разные значит, разные восприятия. Значит, что интересно, что англичане использовали это зрение, да? значит, свойство дельтанизма еще в Первую мировую войну, когда они летали на этих на, э, фанерных аэропланах, сбрасывали бомбы, и летчик должен был смотреть, куда он сбрасывает. Да? Так вот, человек, у которого нормальное зрение, для него значит, грубо говоря, танк покрашенный в зеленый цвет, зеленая трава, это одно и то же. А для дальтоника, оказывается, нет. Он сразу видит Мирюк. Это же, ну, то есть, методом спектрального анализа мы совершенно четко говорим, что, конечно, нет. Да? Что, значит, ну, вы все знаете, что такое метод спектрального анализа? И как он получается? Да? <святый> <святый> Смысл такой, да, что... Значит, э, э, на самом деле цвет и свет не бывает любой, а он может быть такой, такой, такой, такой, такой. И зависит от, от того, э, значит, э, с, какой, с какой энергетической орбиты на какую перешел электрон, освободив при этом квант света. И вот эта вот энергия, это соответствует определенной, э, определенной палке в спектре. Именно таким образом мы определили, что Солнце стоит из-за чего? Кто знает, из чего Солнце стоит? На ну, по <пускнал> его меньше, чем другого. Во. Вот, это. Ну, рядом с ним, в таблице не было. Правильно. какой элемент уже свой спектр. Да, да, да. Понимаете? Да. А почему, между прочим, очень понятно, почему на Солнце именно такие простые элементы? Да потому что... Вот эти условия, как бы высокие температуры, остальные просто разрушает и делает из них водород гель, понимаете, да? Ну, в основном, водород, почему-то так получается, потому что он попроще, чем гель, в нем поменьше деталей, тем меньше деталей, тем меньше возможностей это сломать, понимаете, да? Ну, как бы. в ядерной в физике и в химии это точно так же, вот, вот понимаете, да? Значит, но мы это воспринимаем совершенно по-другому. Ну, как умеем, так и воспринимаем. Но у нас э, прекрасный организм. Да. Я хочу сказать каждому из вас. Значит, вы совершенны. Кажды. И ничего подобного, как ваше тело, не научилось и долго не научится делать никакая другая технология. Вы должны как бы это понимать. И пользоваться этим. И когда я говорил, что самая большая ценность это люди, это не просто ценность, да, хомячки, они как бы только вновь прибывшему человеку нечего. Если не считать разум, то вновь прибывшему в этот мир человеку нечего дать другим людям. Разве что внутренние органы, понимаете, да? А вот понадобятся органы. <смех> Ничего, научатся свои попадать. печатать. <смех> да, да, да. Что-то уже какой-то орган очень Хорошо. Ну, <смех> ну <смех> э, <смех> да. В, в основном <смех> печатают структуры, э, внутри которых, значит, чтобы похоже на это выросло. В общем, господа, я очень рад вас видеть. Этот самый... Приходите еще, мы продолжим Это, я не скажу, это не нескончаемая тема